Друзья, всем снова привет. -uh, ожидаем, вновь. ожидаем нашего эксперта. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, <с chalkboard> второе пришествие, да. Вот и вот и вот и эксперт. Прибыль, Да, <свят> да а... простите, пожалуйста, да, видите, ничего, как ничего, получилось ничего. совершенно конфузливо, потому что я записал, то мы давно с вами договорились и записал, у меня тут yeah. есть специальный такой большой флипчат, на который я все записываю, и я сразу записался 19.00, и так у меня это 19.00 висело, потому mm -hmm. что число 19, и, видимо, вот как-то такая вот получилась незадачка. Вот, ну, и еще самое досадное, что я был соответственно, на пробежке. То есть я mm -hmm. даже в теории не мог подключиться, потому что боялся за интернет. У меня тут, я за городом же, тут леса, вот, и я по лесам, по, по полям, в общем, и, и далеко убежал довольно, кстати. <смех> вот, да, речь, и тем более, то есть вернуться нужно было время мне. Вот. И получается, сегодня мы с вами говорим о красоте кожи изнутри. <смех> то <смех> есть в целом, что влияет на кожу, на ее состояние изнутри. Потому что снаружи мы можем наладить светоотражающую определенным образом способность кожи. Вот. И, пожалуй, что, наверное, и все. Побороться с дефектами какими? В виде э, акне, да, в виде сухой Андрей, кожи. Андрей, да -да. Андрей, Давайте, да, давайте да. я поприветствую еще раз наших зрителей. Да, еще, раз мы, еще раз мы скажем: приносим свои извинения за перенос эфира. Меня снова зовут Анастасия. Я задаю вопросы нашим экспертам. И сегодня снова с нами в эфире полюбившись уже нашим зрителям, косметолог с более чем десятилетним стажем, преподаватель, глав свисбьюти клиник Андрей Федоров. И как уже Андрей раскрыл наши секреты, тема нашего прямого эфира сегодня «Кожа, красота изнутри» и Андрей здесь не случайно. Те, кто подписан на страницу, Андрей уже знает, что вы подготовили большой вебинар на эту тему, поэтому, естественно, не пригласить вас мы не могли. И... С учетом того, что тема достаточно интересная, что мы уже раскрыли тему ухода, защиты и даже макияжа в своих прямых эфирах, как раз первым вопросом хотелось бы задать, а равноценные ли эти понятия Кожа из... красота изнутри и красота снаружи. Это одно и то же. Ну, все-таки, конечно, это вещи глубоко взаимосвязанные, тут вопросов никаких быть не может. И есть ряд состояний, когда мы должны действовать синергично, то есть и снаружи, и изнутри, каким-либо образом корректировать некоторые ну, проблемы. Например, если у нас атопичная сухая кожа, связанная с определенными нарушениями на генетическом уровне, тогда мы вынуждены будем на всю нашу жизнь подобрать и использовать определенные вещества эмоленты то есть которые будут увлажнять эту кожу да, потому что стоит нам на это дело забить чтобы мы не делали изнутри мы mm -hmm. будем получать ухудшение снаружи к сожалению несмотря на комплексность подхода и даже если мы очень сильно постараемся изнутри сбалансировать некие процессы которые могут влиять на качество обновления кожи. Или, к примеру, акне. Это все-таки хроническое состояние, и мы, безусловно, работая изнутри, определенным образом можем привести все к некому знаменателю, войти в хорошую ремиссию, но, тем не менее, не используя наружные методы, мы просто гораздо дольше будем к этому идти. Мы будем получать более длительное существование существующих уже воспалительных элементов, после них будут оставаться пигментные пятна и так далее, да, с большей долей вероятности Это нам вряд ли тоже вот нужно. Поэтому по сути своей мы всегда говорим о том, что и так, и так необходимо работать, но в очень большом количестве случаев, если мы не будем решать некие внутренние наши проблемы, к сожалению, наружно, чтобы мы не делали, каким бы методом косметологическим более радикальным мы не прибегали, мы не получим, к сожалению, к большому качественному, вот хорошего результата, да, который будет ну, устраивать именно пациента, вот, к сожалению, к большому. И здесь мы говорим о. В первую очередь, про стезю, такую не очень популярную, это «помоги себе сам». То есть, по mm -hmm. сути своей, придется самому, скорее всего, заниматься под контролем врача, безусловно, ну, в идеале, если вы найдете хорошего специалиста, да, но самому заниматься своим, в общем-то, здоровьем, которое будет уже давать визуальные результаты в плане качества кожи, обновления кожи и так далее. Вот, я надеюсь, я так много наговорил, но краткий вывод такой, что да, Снаружи обязательно мы работаем с кожей, но если не решаем системных проблем, и у нас появляются некие системные проблемы, то, увы, наружное не поможет. Вот. Какой специалист поможет в решении этих вопросов именно изнутри? Ну, в общем-то, в идеале, если бы это было такой терапевт как он должен быть терапевт такой классный доктор который является таким фактически разводящим да то есть он оценивает э, тонко анализы собирает она тщательно то есть как человек живет какие у него жалобы какой у него э, семейные да вот в прошлом у, у родственников какие заболевания есть и дальше уже выстраивается цепочку узких спецов с которыми э, этому человеку необходимо будет повзаимодействовать по результатам тех или иных обследований вот но я все-таки считаю что наверное Наверное, главный кто нам нужен как дружище такой да вот на долгую и счастливую жизнь в плане нашей визуальной вот внешности это гинеколог эндокринолог в первую очередь потому mm -hmm. что здесь если мы говорим о женском контингенте а в основном он у нас все-таки попадает вот ну, в какую зону риска потому что женская красота она все-таки красота и действительно не очень хочется с ней расставаться да и... Женщины относятся к этому и более болезненно, и имеют на это безусловные причины, потому что они хорошо выглядят. Вот. Поэтому нам нужен, безусловно, товарищ в этом плане «хороший кто». То будет мягко вводить нас в менопаузу. Об этом надо подумать. Uh -huh. Потому что дело в том, что если гормональный фон начнет давать скачки определенные, да, вот когда мы начнем входить в менопаузу, а сейчас минопауз много и ранних, между прочим, да, это тоже надо учитывать обязательно. Вот, и совершенно можно попасть в эту ситуацию уже лет 43-45, начать вполне испытывать определенные проблемы. Если не будет мягкого вхождения, будет гормональный дисбаланс, сложно будет и удержать вес и контролировать дополнительную отечность, и приливы, и изменения настроения. Все это, безусловно, даст печальные плоды. Плюс я напомню, что в период, когда наступает менопауза, мы, безусловно, движемся по пути такой отрицательной динамики женских половых гормонов очень часто, да, эстрогенов. А это гормоны, как мы знаем, красоты, молодости, если говорить про кожу и ее придатки. Качество волос, скорости, качество обновления поверхностных слоев кожи. Все это находится под весьма чутким контролем эстрогенов. К слову сказать, этих рецепторов, к этим замечательным гормонам, да, их на лице больше, например, чем содержится в молочной железе то есть лицо очень эстроген доминантная зона здесь гормоны разворачивают такие серьезные батлы и это касается и женских и мужских половых гормонов вот так не вдаваясь в детали поэтому нам очень важен будет специалист который будет контролировать именно момент а вхождения в менопаузу б контроль именно баланса между мужскими и женскими половыми гормонами. Mm -hmm. Потому что если будут женские половые гормоны, например, в избытке, это большая проблема. Это очень большая проблема, это риск высокий не дожить до старости, потому что гормон, продуцирующий разные опухоли, и на фоне доминантности эстрогенов опухоли эти прут, мама, не горюй, как? Вот. И, в принципе, сейчас именно вот гормон зависимые опухоли, они сильно помолодели, Тому mm -hmm. есть несколько причин, как нам объясняют коллеги, вот, как нам объясняют это эндокринологи, гинекологи-эндокринологи. Вот, и, безусловно, контроль обязательный. То есть я шел бы по какому пути? Гинеколог-эндокринолог нам точно понадобится раз. Mm -hmm. Второй момент. Нам понадобится понимание, какие ежегодно сдавать анализы. Это базис. И мы должны их сдавать вот, обязательно ежегодно. Это что? Это, ну, в первую очередь, такие вот общие бич цивилизации – это и возникновение толерантности то есть устойчивости до да, инсулин устойчивости к инсулину это мы все знаем да вот и поэтому мы должны ежегодно контролировать что глюкозу натощак и гликированный гемоглобин это то, сколько форменный элемент крови, да, эритроцит, плавает там набрали этой самой глюкозы, поскольку вокруг ее полно. И в течение срока их жизни это 2,5-3 месяца, вот можно оценить, были ли скачки этой самой глюкозы. Потому что если мы идем в ситуацию, когда у нас потеряется у клеток чувствительность к инсулину, так называемая инсулинрезистентность, мы получим что? С одной стороны, чтобы хоть как-то запихнуть эту несчастную, поступающую из глюкозу э, в клетке, инсулина будет вырабатываться больше на этом фоне избыточное вот количество инсулина дает нам что дополнительные отеки это такой анаболический гормон он говорит запасаем все дел... клеткам говорит делитесь активно вот почему кстати акне тоже состояние которое многие могут связать да, ухудшение с приемом пищи с высоким инсулин эмическим индексом то есть который дает мощные скачки инсулина это к примеру ну понятно быстрые углеводы сладенькая молочка и, кстати, насыщенные жиры, такие не очень хорошие да, для нас, вот, ну что-то такое жирное-жирное вот тоже иногда отмечают, люди съели и получили, потому что инсулин он ускоряет обновление, в том числе клеточек, которые выстилают протоки сальных желез, эти клеточки активнее начинают э, слущиваться, забивать эти несчастные протоки, и это дает вот, предпосылки к развитию акна при ну, определенных прочих предрасполагающих факторах. Э, кроме того, с одной стороны, инсулин больше вырабатывается, когда нужно, да, но при этом все равно вот эти вот скачки приводят к чему? Во-первых, сложно контролировать пищевое поведение становится, потому что инсулина выработалось много, глюкозу по клеткам распихали, выходит mm -hmm. другой совершенно уже на арену гормон глюкогон, который говорит, о, ребят, теперь надо раскошелиться. В плане того, что давайте-ка мы из печени запасы поднимем, потому что мозг питается глюкозой исключительно, да, давайте-ка мы выведем в кровь эту глюкозу оттуда, выживите остальные как хотите, и желательно что-нибудь еще поесть, потому что энергии что-то маловато стало. И начинаются эти вот углеводные качели, да, съел, особенно если высокоуглеводистая пища, легко усваиваемая, да, быстрые углеводы в первую очередь, mm -hmm. и потом через пару часов опять хочется есть и так далее. Глюкоза начинает не сразу и не вдруг запихиваться при поступлении в клетки. Инсулин требуется определенное время, чтобы наработаться в больших количествах. Чувствительность у клеток поганенькая, да, вот к, к рецепторам вот этим вот, да, инсулиновых рецепторов, к инсулину. И на выходе мы получаем какую неприятную штуку. Мы получаем ситуацию, когда избыточная свободная глюкоза плавает в крови и идет туда, где ее ждут без всякого инсулина. В первую очередь это соединительная ткань сосудов, стенки сосудов. Раз. И второй момент, если говорить про эстетику и красоту, это кожа. Вот туда она приходит, и там образует нерастворимые сшивки, сшивки с коллагеновым волокном. В итоге теряется эластика сосудов, ну, в сосудах еще более того холестерин у нас находится такой, да, он пока там, он даже у детей, кстати, есть, и ничего страшного. А вот когда он соединяется с глюкозой, появляется очень неприятная предпосылка в виде того, что образуются нерастворимые вот эти вот соединения, которые воспалением организм пытается как-то уничтожить. Это и есть атеросклероз, да, теряется эластика сосудов. Почему у диабетиков, вспомните, да, вот если у кого-то были примеры в семье и так далее, страдают в первую очередь вены нижних конечностей, нарушается вот эта вот трофика, трещины, диабетическая стопа, язвы, сухость кожи, вот это, да, вот. Потому что вены, они, чтобы отогнать кровь обратно, должны сокращаться, а сократительная способность пропадает. В плане лица, что это нам дает? Объединение сосудистого русла, то есть ухудшается питание тканей да? очень неприятный фактор. И еще эта глюкоза припирается и объединяется с коллагеновым волокном, образуя нерастворимый продукты, которые очень плохо разрушаются. В итоге мы имеем такой условно феномен, который называется сахарное лицо. Пастозность, появление разного рода пигментаций, опять же, какой-то нездоровый серый цвет кожи вот это вот все. То есть, по сути, своей человек быстрее постареет. И кроме того, с большой долей вероятности, если разовьется атеросклероз, быстрее умрет. А если вес наберет, так тем более шансов у него не очень много. Более того, у женщин это все довольно стремительно происходит. Почему? Потому что пока репродуктивная функция сильна, организм говорит: о, это полезный с точки зрения эволюции индивид, будем его как-то тащить. Как только эстроген начинают идти вниз, многие процессы начинают сыпаться, потому что уже, грубо говоря, человек-то еще молодой, но с точки зрения репродукции он уже немножко списан в утиль организму. Да? И, то есть ну, я очень утрирую, и это не стоит воспринимать буквально, но вот момент такой. В первую очередь все таки вот посмотреть, раз в год оценивать глюкозу натощак и гликированный гемоглобин – Необходимо самим. Второй важный момент. Из крупных таких больших дефицитов и вообще больших проблем, наверное, я бы выделил еще что? Работа желудочно-кишечным трактом. Здесь особо следует обратить внимание на работу желчного пузыря. Тоже большая болезнь цивилизации. Дело в том, что мы ведем малоподвижный образ жизни. Мы часто питаемся весьма сублемительным образом. А Куда-то этот холестерин, который в кровь поступает, надо девать. Он сбрасывается в желчный пузырь и так выводится. Да? Желчные кислоты они не только выводят вот этот самый фракции этого холестерина, но и очень много полезных функций вот, выполняют. В частности, только благодаря желчным кислотам могут всасываться жирорастворимые разные нутриенты. Это витамины, которые мы все любим, которые ассоциированы с красотой у нас кожи. Это витамин D, это витамин А. И это витамин Е. Я напомню, что витамин А отвечает за обновление поверхностных структур кожи. Ну, все, думаю, знают крема с ретинолом, например, да? Ретинол – это одна из форм витамина А. Фактически Нет. в организме он присутствует в виде ретинол, ретиналь и ретиноевая кислота. Вот. Ну, то есть, так или иначе, вот в таком вот виде, да? Вот нас, собственно говоря, одна из этих форм наружно очень интересует. Мы знаем, что это тоже улучшает визуальную составляющую. В процессе хранозаживления участвует витамин А также. Кроме того, следует помнить, что еще витамин Е, например, тоже растворимый, и он без адекватного поступления желчи ну, хуже, намного будет всасываться. А витамин Е – это главный антиоксидант верхних своих кожи в эпидермисе. Mm -hmm. Тоже важная довольно штуковина, не правда ли? Вот. В общем, из всего этого вышеперечисленного, Ретинол считают вредным, следовательно, лучше не использовать в кремах. Нет, ретинол не считают на сегодняшний день вредным. Я не говорю с точки зрения производителей этого самого, этих самых кремов и ретинола, да? но с точки зрения механизма действия. Безусловно, если начать им агрессивно, интенсивно пользоваться, мы помним, что витамин А это де-факто гормон с геномным действием. То есть он много на разных процессов влияет. Но тем не менее, если пользоваться наружно там, несколько раз в неделю вы совершенно точно не вызовете такое его увеличение концентрации в крови, которая была бы проблемной и вызвало бы отрицательные процессы. Дело в том, mm -hmm. что здесь э, есть четкая Четкие на сегодняшний день рамки и понимание, сколько же витамина А можно считать переизбытком при поступлении. И вот, например, если вы вдруг решите пропить Айвит, это очень высокие дозировки, например, существенным курсом, вот тут, да, вы можете попасть в большую проблему в плане переизбытка витамина А. Если вы, например, съедите какую-нибудь там печень полярного медведя, то тоже у вас будут проблемы, потому что витамина он запасается в печени, как мы помним. Вот, и, соответственно, вот была такая проблема: знали эти все полярники, там, эскимосы, что нельзя ни в коем случае, вот, если у медведя этого забил несчастного, вот, есть эту самую печень, потому что иначе можно получить токсическое отравление. Вот на сегодняшний день. Вот, Скорогудаева в лекции говорит много плохого Не так много Потому что позицию Ирины Николаевны я знаю более чем хорошо да? вот. По причине того, что Ну как бы Уже лет, наверное, 8 Мы не только близко дружны с ней Но и, в общем, она меня уму разуму-то и учит вот. И с Ириной Николаевной я не стал бы спорить Ни в коей мере Но я ее знаю на этот счет позиции Ничего плохого в ретиноле она не видит Вопрос к... количества, концентрации, кратности нанесения Меры, вот. во всем Абсолютно точно, да, абсолютно точно. Это я за Ирину Николаевну могу ответить однозначно, потому что я ее позицию здесь совершенно точно знаю, мы ее не раз обсуждали. Вот. Раз, мы... Да. раз мы да. говорили о возрасте, то как раз если появились морщины, начинаются морщины, признаки угу. старения, что нужно делать как раз изнутри? Угу. Изнутри, да. Ну вот я закончу вот тему с этой желчью несчастной, да. И все мы сидим, все у нас желчь вечно застаивается, по большому счету. А желчь, между прочим, помимо вот этих вот нутриентов наших нужных, жирорастворимых, что она еще делает? Она улучшает перистальтику кишечника раз. Очень важный момент. Она mm -hmm. обладает антипаразитарной функцией два что тоже невероятно важно, да, потому что все сейчас вот паразиты, паразиты, да, с ними носятся, вот как черт отлады на от них бегают. Ну, тут тоже двоякая история, да, по крайней мере, ну не будем развивать сейчас эту тему, и здесь я не полностью компетентен, потому что я все-таки не могу отнести себя ни в коем случае там гастроэнтерологом, да, представителем какой-либо школы, чтобы иметь и теоретические, и практические полные да, спектр знаний в этом вопросе, конечно нет. Но надо понимать вот, что желчь, видите, она и пассаж по кишечнику улучшает это в касательно тонкого кишечника и в общем антипаразитарные функции и самое главное что желчь помогает выживать определенным видом бактерий в то время как другим бактериям она там не дает выжить потому что она достаточно агрессивная вот есть даже бактерии которые отщепляют от этих желчных кислот которые обычно в виде солей поступают в кишечник отщепляют полезные аминокислоты там таурин тот же самый вот и умеет их использовать вот всячески и умеет обезвреживать и более того Продукты, которые возникают вследствие переработки этих желчных кислот, используют другой еще тип бактерий, который их поджирает и тоже не дает таким образом ко всяким чужакам присаживаться, потому что сам занимает место вот в этом кишечном микробиоме. А что такое кишечный микробиом? На сегодняшний день мы знаем, это важнейший момент, не правда ли, да, это мы точно совершенно знаем, для того, чтобы предотвратить, в общем, ну, очень много проблем в виде аутоиммунных заболеваний проблем с кожей, безусловно, да, mm. вот, в общем, ну кучу вещей, которые, где, в общем, скажем так, правильная работа кишечника ключевая, поэтому нету долгожителей практически, да, гипертоников и практически нет долгожителей, у которых есть проблемы с кишечником, поэтому чтобы с кишечником все было неплохо, первое, что нужно сделать, это контролировать желчный пузырь, так вы будете по крайней мере в тонком, вот, это даст хорошие результаты результаты. Вот. Поэтому контроль желчи, безусловно. Что здесь? Это биохимический анализ крови вы должны сдавать и смотреть там липидный профиль, как у вас холестерин, как у вас, соответственно, липопротеины низкой и высокой плотности, это такие вот фракции, да, как у вас обстоят дела Собственно говоря, с билирубином общий, прямой, непрямой. Как у вас обстоят дела с ферментами, которые иногда ошибочно называют печёночными? Это АЛТ, АСТ, вот эти вот ферменты. То есть, видите, немножко дальше мы влезаем, но, но это желательно либо самому освоить, хотя бы базовые вещи, да? mm -hmm. То есть, понимать, что если вы в анализах увидели проблемы то надо идти к специалисту, да? вот, либо найти грамотного гастроэнтеролога, да, который будет четко за этим следить. Потому что проблема с желчью возможны. Дальше, третий большой пункт, на который я обратил бы внимание, это развиваем тему кишечника. Это, конечно же, питание в аспекте достаточного количества получения пищевых волокон. То есть необходимо э, подъедать по травоядному принципу в том числе. Необходимо употреблять в день э, довольно большой объем клетчатки, это около 30-35, да, вот, ну, довольно большое количество вот, грамм, mm -hmm. то есть в при, приличное количество. Поэтому обязательно помните об этом. И если вы посмотрите на любые варианты лечебных протоколов питания, да, когда какие-то аутоиммунные процессы или раздраженный кишечник, или так называемый дырявый, вот сейчас тоже довольно часто любят тему, дырявый, дырявый кишечник, ну да, то есть когда меняется его проницаемость, то есть когда часть весьма негативных метаболитов, образующихся в нем, попадает в системный кровоток. И вызывает негативную реакцию, в первую очередь это связано с э, э, иммунной системой, вызывает <связанную> определенную агрессию, которая в дальнейшем может приводить при генетической склонности, при прочих нюансах, например, к аутоиммунным заболеваниям РАЗ или к хроническому воспалению стенки кишечника ДВАЗ, и это будет в свою очередь порождать очень неприятный спектр проблем, хуже всасывание будет. Газы, метеоризм, вздутие, естественно, на коже все это вы тот же увидите. Я сейчас не буду даваться в детали, потому что кишечная флора вырабатывает много полезных метаболитов, которые нам очень помогают, и вредных метаболитов, которые нам делов неприятных тоже много наделывают. И в частности, достоверно многие это отмечали, налаживание кишечные микробиоты многим помогает в плане кожных проявлений, например, экземы, псориазы течение, акне тех же самых. Это очень неприятная вещь. Но дырявый кишечник – это не миф в каком плане? Изменяемость проницаемости кишечной стенки – это точно не миф, это абсолютно ну, стабильное понятие в статьях, посвященных микробиому кишечника, посвященных гастроэнтерологии. То есть, так или иначе, изменяется проницаемость кишечника, к сожалению, может. Вот. Кроме того, может ускоряться случивание клеточек, вот, обновление клеточек, вот этих вот кишечных, да, это тоже приводит которым выслан кишечник, это тоже приводит к определенным проблемам. Вот. Поэтому вот, было однозначно показано в больших исследованиях, многолетних, что прием адекватных количеств клетчатки и снижение количества быстрых углеводов достоверно снижал смертность. Например, 9 лет анализировали смертность в Дании, то есть довольно благополучная страна, вот, да, 9 лет анализировали смертность у пациентов и смотрели, как они питались при этом. И пытались вот по питанию разбить, увеличились или нет какие-то риски, если питались плоховатенько, да, вот, ну, несбалансированно. И было доказано, что снижение потребления клетчатки на фоне увеличения потребления простых углеводов у женщин приводили к увеличению смертности от респираторных заболеваний и сердечно-сосудистых заболеваний на 35-58% девять вот, лет шло исследование, я не помню точные цифры, сколько там народу померло из вот этих вот, кого контролировали в плане исследований, но там было какое-то довольно большое число смертей, то есть больше 11 тысяч анализировали смертей, по-моему, там пятнадцать, то есть там 11 шло по одной группе, еще тысяч пять по другой. Другой вариант, пожалуйста, это большие исследования, то есть я не говорю на каких-то маргинальных мыслях, да? это вещи, которые на сегодняшний день вот являются почти постулативными. Мы до конца не научились управлять этим несчастным микробиомом, да, потому что даже толком как его отдиагностировать, пока бьем, ну, думают люди, бьются, как же это сделать. Но одна, однозначная вещь совершенно, что э, вот это влияет. Например, было исследовано 360 тысяч человек э, тоже на предмет того, как у них питание влияло на, разно, на разнообразие микробиома. Вот, и это причем люди, у которых были проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта в виде воспаления кишечника. То есть не просто каких-то взяли всех людей, а тех, у кого есть эти проблемы. И достоверно было обнаружено, что, например, у тех, у кого есть инсулинорезистентность, сахарный диабет, Гораздо беднее и более скудная по разнообразию и по количеству бактерий была вот микробиота кишечника. И однозначный был сделан вывод, что да, микробиота кишечника, ее вот именно многообразие ее богатства достоверно влияло на воспалительные заболевания этого самого кишечника. Повторюсь, огромное популя... число вот этих осмотренных, да, вот, кого вели в этих исследованиях, более 300 тысяч. И я могу много на этот счет еще привести исследований, но не буду, потому что это занудно. В общем, понять надо простую вещь, что действительно вот потребление адекватного количества клетчатки... Первичнее, чем есть какие-то БАДы, которые да много чему могут помочь, но все-таки наладьте, наладьте пищевые вопросы. Следующий очень важный вопрос вот это дефицит. Вот тут тоже ребята сидели серьезные суть, потому что нам гематологи рассказывают и вообще. Потому что действительно много дефицит с одной стороны, с другой стороны, бежать делать капельницу тоже неправильно. Здесь, вот я выступаю кто-то про Ирину Николаевну, говорил абсолютно с ней полностью солидарен, и это не только ее место говоря, мнение, что не нужно растить вот этот ферритин до заоблачных высот. Но низкое железо это нарушение синтеза половых гормонов всех. И мужских, но из них женских, раз. Это нарушение синтеза гормонов щитовидной железы, гиптериоз, если у вас вдруг разовьется, ничего приятного, сухая кожа, ломкие волосы, вот это все вам тоже обеспечено, да, вот туда же. К красоте это имеет мало отношения, приятного. Но вот, опять же, поэтому дефицит это быстрая утомляемость, потому что красота-то особо не нужна, дай бог бы этот как-то функционировать более-менее. До вечера да? дожить. До вечера дожить. То есть в любом случае вы должны тоже ежегодно контролировать что гемоглобин, средний размер эритроцитов, это общий анализ крови, то, что нам покажет распределение этих эритроцитов по размеру, да, вот опять же средний размер, содержания железа в эритроцитах, дальше ферритин, безусловно, общее железо, общая железосвязывающая способность крови, то есть вот, вот эти вещи, да, вот вы должны однозначно все, ну, контролировать и либо в них разбираться, либо должен спец это смотреть, потому mm -hmm. что если вы видите действительно существенные дефициты, то дело очень неприятное, Приятные по железу. Надо исключить, тогда будет в первую очередь: что откуда-то идут кровопотери. Печальная, согласитесь, ситуация, если где-то в кишечнике, например, кровит. Да? А узнать это сложно, узнать это можно только сделав что, сделав, соответственно, колоноскопию, сделав гастроскопию, это желудок, а дальше колоно. Колоно очень неприятная, да, процедура и флора вымывается, в общем, так себе история вот, в любом случае. Поэтому воспаление, хроническое воспаление, анемия хронического воспаления, это тоже довольно неприятная штука, мы должны ее убрать и отместить, потому что, возможно, у вас какой-то вялотекущий воспалительный процесс уже есть, идет какой-то аутоиммунный, он еще компенсируется организмом, но уже проблемки, да, поступают, вот так сказать, вот обкрадывается возможно системы той же детоксикации несчастный, да, вот про которую тоже любят говорить. То есть так или иначе, вот вы должны оценить комплексно, нет ли дефицита железа не по одному несчастному гемоглобину, да, а в первую очередь и по депо и по трансферину как главному транспортнику, как главному транспортному белку. То есть вот желез дефицит это тоже вещь весьма важная. Вот, вот соответственно, да, вот по поводу пить не могу таблетки железа, тошнит, неприятная штука, вот если останется немножко время, поговорим, понимаете, тут с конкретикой довольно сложно, хотя принципы есть. По железу, я вам порекомендую простую вещь, вот, послушайте Скоругудаева, Ирина Николаевна, доктор Скругудаева, да, вот, -вот она в этом очень подробно, вот у нее есть целое обучение на эту тему, Доступная для всех коротенько на 4,5 часа, вот, ну, ну, ну, ну, да, не быстро, зато вы будете знать не по верхам, а понимать сам процесс, вот, mm -hmm. ну вот, например, вот. чтобы не копаться в учебниках, потому что по гематологии учебники трудные, на мой взгляд, вот, ну, для меня лично, вот, я не, не знаю для кого как, но мне тяжковато вот в этом плане, вот, поэтому железодефициты, безусловно, мы устанавливаем, и дальше, это вот большие вехи, да, то есть мы играем, на, вот, большие вехи, это что? Это гормоны, это женские плавые гормоны и мужские их соотношения, это щитовидка, это микробиом кишечника, его проницаемость кишечника, желчный пузырь. Это вот из больших таких игроков. Да? Мы учитываем, что точно скажется на качестве кожи. Дальше мы идем по дефицитам. Это дефицит ну, Фактически об этих факторах нам может, могут сказать кто. Общий анализ крови, биохимический анализ крови, наше самочувствие. То есть, по крайней мере, и гормоны ежегодно сдаем, и узи органов малого таза делаем. Вот мы уже немножко подстраховались и понимаем, куда нам двигаться. Раз в год сдали биохимию и общий анализ крови, сдали гормоны щитовидной железы, сдали женские, мужские половые гормоны, посмотрели, как там обстоят дела. Вот. Соответственно, уже сделали вывод по этим системам, по крайней мере, нет ли больших и выраженных перекосов. Дальше, касательно дефицитов, что у нас еще? Витамины группы В. Тоже нередко бывают дефициты. Здесь, когда мы сдаем кровь из вены, кровь из пальца, в крови, в крови из вены мы можем посмотреть кого. Тот же гомоцистеин. Это маркер дефицита нескольких витаминов группы В. В6, В9 и В12. Он э, такой для всех. Вот, то есть он э, ну, для всей вот этой группы, для трех гормонов един. Э, показывает, что с ними может быть что-то не в порядке. бшки да? вот, э, они очень нам важны. С точки зрения какой инсулинорезистентность, как проверить, вот, очень просто: для начала глюкоза натощак и гликированный гемоглобин. Если вы находите там определенные отклонения от нормы и проблемы то начинаете более глубокий уже, более глубокий замер, да, более глубокие замеры, смотрите суточно, как там у вас он колеблется этот инсулин, да, это уже с эндокринологом надо выстраивать цепочку действий, вот, ну, она несложная абсолютно, и просто находите первые признаки дефицитов и так далее, ну, не дефицитов, а первые признаки инсулинорезистентности. Кроме того, вы профилактируете инсулинорезистентность, если налаживаете систему питания, переходите на беспищевые промежутки по, возможности если у вас нету больших проблем, например, с желчным пузырем, тем же самым, да, то в любом случае вы просто начинаете питаться более разумно, увеличиваете количество клетчатки в пище, уменьшаете количество красного мяса в пище, минимум 2-3 раза в неделю орешки подбираете какие-то, да, вот какие-то для того, чтобы, может быть, ими перекусы будете осуществлять. Вот. Но это хороший фактор снижения рисков желчекаменной болезни в том числе. Да? То есть, Я вот... каждый день ну и молодцом. Вот видите какая, видите, какая вы в этом плане привлекательная. Вот, пожалуйста, вот живой пример. Почему, почему вы такая вот? Потому что орехи идите. <свят> вот. Ну да, я и так немножко, извините, иронизирую по поводу, не по поводу вашей привлекательности, тут что есть, то есть, а вот в целом, да, потому что, ну, иначе скучновато, да, вот. И веду, простите, такой агрессивный монолог, быстрый, потому что времени мало. Вот, я поэтому а тема немного... очень обширная, Да, да. Я поэтому позволяю себе немножечко так вот, ну, передергивать где-то, где-то, возможно, вот, торопиться, но вот, вот просто, чтобы побольше информации чуть-чуть вот... Ну, улеглось который я бы хотел донести опять же это не значит что вот, как я сказал это вот эталон да? это просто вот, ну, то что я читаю в публикациях то mm -hmm. что ну, на первых местах нам наши коллеги и большие исследования в людских популяциях говорят о чего люди мрут и что достоверно влияет на качество кожи да? вот эти вот вещи то есть в любом случае это надо все вот обязательно учитывать поэтому по сути своей вот вы сделали анализы вот вы посмотрели этот несчастный гомоцистеин. Если есть проблемы, вы можете, это, опять же, витамины группы В, например, они водорастворимые, мы писем И поэтому мы можем посмотреть анализ мочи на органические кислоты. Сдать такую опцию. Это достоверно покажет нам по метаболитам, которые образуются при метаболизме вот этих вот водорастворимых витаминов, что же там у нас происходит гораздо лучше, чем по сыворотке, дефициты. Несколько тысяч рублей стоит. Если можно и самому постараться ну, подтянуть знания, его расшифровать, или пойти к спецу и спокойно mm -hmm. посмотреть, какие есть дефициты. Дальше дефициты подкорректировать, не получить проблем. Потому что дефициты витаминов группы В – это сиборея, в частности, это заеды, хиелиты, то есть проблемы вот со стороны сухость, ротовой полости, вся, да? сухость. Да, вот нередко это связано с витамином группы В. И по популяциям, много довольно проводилось исследований, большой процент вот, западноевропейской популяции находится в дефицитах по витаминам В, В9, В12, по крайней мере точно. Вот. Ну, действительно, существенный процент, когда брали разные выборки, там получали цифры от 30 до, до там, 50, бывали. Вот. Ну, в разных исследованиях по-разному. Я, опять же, тут не говорю, я не, не читал все исследования да, по этому вопросу, но те, что я читал, они показывают вот такую статистику и довольно синхронно в этом плане будем им более-менее верить. Вот, поэтому вот э, посмотреть вот эти вот минимумы необходимо. Дальше, кто еще нам может шороху наделать из каких-то дефицитов явных, да, витамин D горячо любимый, но про него что-то не сказано и справедливо сказано, где он только не участвует, рецепторов к нему просто гигантское количество. Вот, я сейчас, позвольте, подключусь этот, я боюсь, что у меня тут телефон вот. и, и по времени вы мне напоминаете, ладно, сколько у нас осталось? Да, у нас еще пока 23 минуты. 23? 20. О, ну это прям чудесно. Вот, я, видите, плохо подготовился, после пробежки не успел зарядить телефон. Сейчас я минуточку вот так вот его воткну. Раз, немножко вот, все. Ладно, не буду уже отшторивать шторы еще, потому что это я забрался тут на мансардный этаж, чтобы никто не мешал. Вот, ну, надеюсь, что вроде тихо, спокойно никто... Не помешает мне вот в этом плане перейти. Не, не буду никуда переходить, а то это дольше будет, пока я воткну зарядку. У меня тут есть еще кабинетец, вот там тоже спокойно там темновато, поэтому я выбрал вот, вариант спальни, вот, ну, наверху у Ну вот, в общем, вернемся к нашим делам. да Таким образом, витамин D, безусловно, тоже и на иммунную систему очень влияет. Да? И на, си на женское половое здоровье тоже влияет, на репродуктивную функцию влияет. И на сборку коллагена влияет, и на качество кожи очень сильно влияет. Поэтому его я бы тоже, безусловно, взялся бы оценивать обязательно. Вот, это довольно важная вещь. Поэтому, по сути, своей вот, касательно витамина D, тоже мы его раз в год мониторим. Mm -hmm. Продолжаем собирать такой нехитрый да, вот, нехитрый блок, что мы смотрим. Мы смотрим общий анализ крови. Что mm -hmm. мы можем там увидеть? Заподозрить какие-либо анемии. Раз. Дальше мы смотрим железо. Для того, чтобы понять, в общем-то, откуда растут ноги, железо это дефицит, или, например, те же дефициты витаминов группы В. Дальше мы смотрим, что еще сдаем? Биохимию крови. Это кровь из, из пальца мы сдали, из вены mm -hmm. сдаем mm -hmm. Там мы смотрим как у нас обмен жиров происходит Общий холестерин, липидный профиль Вот это вот все да, Липпротеины низкой, высокой плотности Мы оцениваем билирубин Общий, прямой, непрямой Все вещи, которые нам покажут Проблемы с желчевым делением, например И проблемы с тем, что у нас холестерин холестерина например. Это тоже большие проблемы С точки зрения сосудов Это все скажется вам не горюй как вот, вот мы посмотрели с вами уже Там же еще гомоцистеин обязательно Мы сдаем, смотрим Гомоцистеин нам покажет по витамин группы Б и по работе систем детоксикации так вот базово грубо нет ли проблем вот вот мы продолжаем собирать такой некий пул что еще необходимо обязательно смотреть c реактивный белок ультрачувствительный это белок, который вырабатывается в ответ на воспаление и показывает, нет ли где-то вялого, постепенно, плавно текущего какого-то, например, воспаления, которое клинически не очень проявляется, но уже по анализам есть проблемы. Вот, исходя из этого, мы можем, по крайней мере, отследить несколько параметров. Устранить дефициты, туда же посмотреть еще дефицит D витамина, да, тоже в сыворотке сдать его, то есть дефицит витамина D. Водорастворимые витамины В, да, то есть В6, В9, В12, по крайней мере, мы таким образом смотрим, а это самые частые дефицитные, ребята. Вот. Мы смотрим желчные кислоты, как у нас с этим дела обстоят. Вот уже выстроился неплохой список такой. Дальше мы добавляем туда гинекологическую историю, да, гинеколог-эндокринолог, раз в год сдаем анализы, ну, как минимум. Смотрим mm -hmm. женское половое здоровье, все ли у нас там в порядке с гормональным фоном. Кроме того, нам нужно еще будет сдать гормоны щитовидной железы ежегодно, просто чтобы понимать, что там тоже все в порядке. Вот если по большому счету вот эти вещи учтены, уже хорошо. Едем дальше. Едем дальше в каком плане? По образу жизни я уже говорил, какие стратегии более дальновидные. Это увеличение потребления клетчатки в рационе. Хотя бы один раз в день должны присутствовать овощи и зелень, а хотя бы один раз в день должна присутствовать каждый день. Вот. Опять же, мы должны понимать, что каким-то образом нужно регулировать еще какой вопрос? Нужно регулировать поступление с пищей других полезных разных нутриентов. Да? То есть, по клетчатке мы поговорили, вот несколько раз мы ее ну, точно принимаем, регулируем. Также баланс какой? полинасыщенные жирных кислот тоже важная вещь, да, поэтому рыбина, по крайней мере вот такие вот доброкачественные жиры, это правильные вещи. Авокадо, тому ну, то, что все знают. Угу. Вот, орехи те же самые, вот совсем неплохая штука. Вот, то есть в любом случае эти вещи тоже необходимы. Далее, что нам еще совершенно точно? О, вы пропали куда-то. Странно. Да, вот. А голос есть, да? А? А голос есть. Голос есть, так что все в порядке. Просто я вас не вижу, как, стена как будто. О, вот вы опять появились. Это вы стену направили. Вот, наверное, камеру. Ну вот, в общем, вот эти вещи точно мы с вами делаем. Вот дальше что? Чистые беспищевые промежутки. Вот похоже, что эта стратегия довольно верная. То есть, по большому счету, если наловчиться есть раз в три в день, mm -hmm. и вот по большому не кусочничать, это будет хорошо. Если понимать, что быстрые углеводы довольно неприятны для нас с точки зрения да, вот, развития риска инсулинорезистентности и таким образом, даже если мы себе их позволяем, то точно не натощак, а после основного приема пищи, это тоже будет хорошо. Вот. В любом случае это точно даст нам а, ну, гарантию того, что мы проживем подольше и более качественно. Ну, по крайней мере, за это все говорит. Вот. А, по крайней мере за это все говорит. Вот. дальше белки кстати, тоже очень важный момент. Сбалансированный есть. Не забывать про белки. Если, особенно, вы, например, веган, к примеру, не едите животную пищу, то вам необходимо хорошенько и довольно много, довольно интенсивно употреблять различных белковых других источников, потому что из растительной пищи белков набрать посложнее. Если да. у вас будет нехватка белков, то это доказано, что это приводит к более неравномерному коллагеновому каркасу. Проводились на людях такие исследования, брали прям гистологию, вот, по крайней мере, то, что я вспоминаю, исследования в области головы делали биопсию и в область подбородка. Смотрели, качество коллагенового волокна было более неоднородное по сравнению с теми, у кого не было дефицита белка. Вот прям вот гистологию брали это не единственное исследование. То есть, скорее всего, да, дефицит белка долгий, он вас приведет к тому, что качество кожи будет ухудшаться раз. И второй важный аспект, дефицит белка, это непременно путь к отекам дополнительно. То есть вы можете дополнительно отекать. Если у вас деформационно-отечный такой вот вариант старения, постозность тканей, то однозначно ваши друзья, это контроль уровня Глюкоза натощак – это отсутствие инсулинорезистентности. Как только начнет появляться инсулинорезистентность, вы получите скачки инсулина, вы получите больше задержку жидкости. Это отсутствие гипотериоза, то есть гормоны щитовидной железы и железодефицита. Мы смотрим обязательно по этому пункту. Да? Вот. И это адекватное потребление белка в том числе. Ну и дальше, конечно же, на арену выступают более тонкие материи, например, в общем-то, циркадные ритмы, уровень кортизола надпочечники. Да? Вот, потому что тема большая, тема сложная. И здесь, конечно, вот у кого проблема с выработкой кортизола, вот цикличность нарушена, тот тоже может получать дополнительную, например, отечность запросто. Ну вот. Но к большим дефицитам мы сейчас это сразу не отнесем, потому что более сложный такой вот вариант. Пока вот мы касаемся основных вещей, которые просто довольно контролировать. Вот мы сформировали пул базовых вещей, которые нужно смотреть и контролировать, какие-то принципы, которые точно скажутся на коже. Да. А кто еще у нас? Дефицит Магния частая довольно проблема, которую мы должны учитывать, потому что она часто встречается в популяции. Магний, восполнять эти дефициты тоже необходимо, потому что магний регулирует выработку такого гормона, как альдостерон. Альдостерон mm -hmm. он задерживает натрий и задерживает жидкость достоверно. Кроме того, магний нам необходим для синтеза гиалуроновой кислоты, той же самой в коже, между прочим. Вот. При ранозаживлении магний тоже весьма себе участвует. Вот. Из микроэлементов, завершая вот какие-то моменты, наверное, еще цинк, цинк-медь соотношение мы смотрим. Мы mm -hmm. смотрим цинк. Мы смотрим медь в плазме крови, мы смотрим белок церула-плазмин, и дальше мы считаем, сколько у нас свободной меди, сколько у нас связанной и соотношение цинка и меди. И исходя из этого делаем выводы, нужно нам принимать цинк или нет. Дефицит цинка со стороны кожи приводит к чему? Цинк обладает таким модулирующим действием на обновление поверхностных клеточек кожи, на обновление эпидермиса. Mm -hmm. То есть, по большому счету, он дает нам что, этот несчастный цинк? Если его будет дефицит, хуже будет обновляться поверхностные клеточки кожи, не медленнее, не быстрее, а хуже. То есть, например, mm -hmm. при атопическом дерматите они будут обновляться довольно быстро, но созревание будет поганенькое. И из-за этого у нас возникает сухость, нарушение проницаемости верхних слоев кожи и хроническое воспаление. Вот вам, пожалуйста, картина сухой, пересушенный, да, вот такой атопичной, на все реагирующей краснотой кожей. Например, а цинк же не нет? только на кожу влияет, мне кажется, там и волосы, Конечно. и ногти тоже живут. Конечно, придатки кожи – это тоже процинка. Вот, просто mm -hmm. заканчивая мыслью про кожу, он влияет на он выравнивает работу местной локальной иммунной системы. Он mm -hmm. модулирует выработку про- и противовоспалительных цитокинов, так называемых веществ, которые определенные клетки наускивают на то, чтобы давайте, ребята, устроим тут воспаление. Вот. Поэтому и при акне цинк тоже, он с одной стороны нормализует слущивание вот этих клеточек, которые выстилают протоки сальных желез, а mm -hmm. с другой стороны он немножко работает над иммунной функцией, он немножко способен э, за, через... Э, Потенцирование этого иммунитета подавить выработку вот, пропион бактерий АКН, да, которые, в общем-то, являются одной из первопричин, ну, из-за чего развивается вот это самое воспаление в устях. В протоках сальных желез, из-за чего развивается mm -hmm. акне. То есть цинк, медь тоже необходимо смотреть. На деле все это не так сложно. Есть базисы, границы определенные, все это можно посмотреть. Вот, пожалуйста, если вам будет интересно, тут есть вот то же самое у меня вот, такое методическое пособие «Кожа, красота изнутри», где мы по каждому дефициту рассказываем и по популярным добавкам проходимся, какие есть исследования, что они показывают, как это именно влияет на кожу, какие интервенции конкретно приводили к каким результатам в обзорах, в анализах, да, в экспериментах на людях в первую очередь, да, вот, вот эти вот вещи. То есть, что нам принимать, конкретные добавки и так далее, конкретные значения референсов, то есть, что мы должны смотреть, чтобы, условно говоря, до определенных моментов мы можем помочь себе сами. Мы базовые вещи можем контролировать сами. Вот если у нас есть проблемы уже существенные, ну, например, инсулин-резистентность развилась, тогда нам, понятно, дорога прямая к специалисту. Это ясно. Uh -huh. Или гипотереоз. Ну, придется нам идти к спецу, да. Но, по крайней мере, подкорректировать э, те же самые э, омеги, омега-индекс посмотреть, э, витамины группы В, витамин Д, э, цинк, медь. Да, вот эти вот базовые вещи посмотреть. Магний э, и понять нужно или нет нам тратить деньги на какие-то популярные добавки типа коллагена, астаксантин, зеаксантин, каротиноиды, вот это вот все, да, куркумин. Вот, это, есть же на эту тему много работ, исследований, mm -hmm. то есть это все изучено довольно неплохо на сегодняшний день. Вот это все можно вот посмотреть, пожалуйста, если угодно. Сегодня и завтра еще действуют у нас там эти такие низкие цены, там 1900 рублев. Три часа я там вещаю вам. 25 ключевых статей потом высылаю, интересных таких вот добротных, да, если для специалиста вот, все, пожалуйста ну вот, пожалуйста, вот, можете ознакомиться, можете зайти ко мне в аккаунт, там есть вебинары в вечных stories закрепленные и вот там есть вебинар по пигментации про который мы тоже говорили и вебинар вот как раз по дефицитам, потому что я не один год это все собирал, собирал и вот карантин мне помог вот эту теоретику и мою наработки какие-то перевести в практику. Я там опять же повторюсь, опираюсь не на себя мой опыт Решили. вы можете им пренебречь, а опираюсь на доказательную медицину, на то, что нам говорит она. Вот. То есть никакого мракобесия вы точно там не увидите. Вот. И моего мнения частного. Моё, на мое мнение можно наплевать. Это не очень, скажем, ну, не очень ценное мнение, оно лишь штучное. Вот, извините, да, я немножко увлекся. Давайте дальше, что у нас? А, mm -hmm. Я думаю, что мы ответим на вопрос по поводу того, пить ли mm -hmm. и вид, И перейдем к старости. Хорошо. Вот, пить ли айвит, да. Вот. Ну, Айвита, ну, если есть выраженный дефицит витамина А, да, можно принимать, конечно, вот. но это если есть доказанный дефицит витамина А и Е. Вот. Если дефицит не выраженный, такой средненький, да, вот, средненький там, дефицит витамина А бывает, как ни странно, там ряд причин может этому способствовать, вот, то дозировка в 10 раз меньше. То есть, по сути, своей айвит это не самый вот вариант. Да, вот у нас появилась, кстати, Софья. Это человек, который это опытнейший вот, менеджер, и она мне тоже помогает в вопросах, вот, в частности, в вопросах вебинаров. Поэтому вы можете вот, написать Софии, да, вот просто-напросто, она вам все по вебинарам расскажет, распишет. Можете посмотреть у меня в вечных сторис вот, по вебинарам. Ну и закончим моим вебинаром, перейдем к старости. Давайте, вот, да, все-таки при старении кожи, что нам нужно делать изнутри. То есть, кроме понятных косметологических а, процедур, которые нам подскажет косметолог а, крема mm -hmm. маски, что мы делаем изнутри при а, старении кожи? Ну вот, мы уже поговорили о контроле, здесь мы говорим о коллагеновом волокне, в первую очередь, да, вот о качестве mm -hmm. коллагена и о пигментациях. О пигментациях, как истинных пигментациях, так и накоплении такого вещества, как липофуцин Оно такое коричневого цвета, вот такое Кофейного цвета пятна вот эти вот. вот. Ну, мы уже говорили, что самая верная стратегия сохранить качество коллагенового волокна это беречься от ультрафиолетового облучения, да? и не только от ультрафиолетового спектра, между прочим, и видимый спектр солнечного света инфракрасный тоже оказывает негативное влияние именно на коллагеновый каркас. Вот, по сути, своей, Поэтому солнцезащитные э, фильтры ⁇ это наша история абсолютно, да, и ими нужно пользоваться в весенний-летний период, и в осенний тоже, и желательно, чтобы они на повседневной основе какие-то легкие, но присутствовали. Вот, этим вы выиграете однозначно. Вот. что касается еще качества коллагена, что он на него здорово и сильно влияет. Железный дефицит будет влиять на сборку коллагенового волокна, плохая история. Вот, mm -hmm. из частых вещей обязательно надо контролировать, про него мы подробно говорили. Вот, но про эстрогены тоже говорили, не будет адекватного объема эстрогенов, не будет своевременного обновления вот этого вот несчастного да, волокна, вот коллагенового. Да. Кто еще у нас нам очень важен? Магний ⁇ это тоже тот микроэлемент, который участвует в сборке коллагенового волокна. Витамин С. Но витамин С очень сложно отследить где mm -hmm. этот витамин С, да, в каких количествах, вот, где его смотреть. Вот, это сложный весьма процесс. Но, тем не менее, и витамины В, здесь уже не В9, В12 и В6 играют роль, а правят роль более ранние по цифрам, витамины В2. Да, В3 тот же самый, безусловно. Вот. Поэтому, по сути, своей... Вот витамины В мы тоже должны смотреть, каким образом. Можем сдавать их сыворотки, но это менее информативно. Можем сдавать анализ мочи на органические кислоты, повторюсь. Он хорошо работает, показывает дефициты нам более точно. На сегодняшний день это более точный диагностический метод считается. Вот. Витамин Д. Без витамина D сборка коллагенового волокна тоже будет страдать. По сути, свои вот основные вещи. Контролировать поступление белка с пищей. Тоже необходимая вещь. И контроль э, уровня гликации. Вот. Гликация – это в любом случае вот, э, то, что этот Гликация – это тот процесс, когда глю... избыток глюкозы приходит в кожу, Образуют сшивки, коллагеновые волокна хуже обновляются. Идет объединение сосудистого рисунка. На выходе получаем то, что получаем. Неприятные последствия. То есть резюмируя, чтобы избежать преждевременных морщин, нам необходимо, чтобы качественно своевременно обновлялось коллагеновое волокно. Для этих целей нам нужны железо нам нужен магний, нам нужны витамины группы В. Из того, что я перечислил, нам нужен витамин С. Однозначно, да, вот это вот такие ключевые вещи, без которых нам никуда. Витамин D обязательно нам тоже нужен. Вот мы эти дефициты должны как-то восполнять. Чтобы ничто не препятствовало процессу обновления коллагенового волокна, нам нужно, чтобы оно не было сшито с глюкозой. Глюкоза mm -hmm. приходит в кожу, когда есть избыток, свободный в крови плавает. Поэтому мы оцениваем раз в год глюкозу и гликированный гемоглобин, как минимум, делаем чистые пищевые промежутки в качестве стратегии, если нет гастроэнтерологических каких-то противопоказаний, да, вот, больше клетчатки едим, меньше простых углеводов, но это банальщина, да, но mm -hmm. тем не менее. И это тоже нам сработает, мы будем достоверно лучше выглядеть. Если у вас есть склонность к отекам, то контролируйте потребление белка, кортизол ваш очень сильный друг, поэтому вы должны безусловно понимать, как построен ваш суточный ритм, нормально ли вы высыпаетесь. Вот, по поводу сейчас, кстати, другая тема, немножко ЗОЖ и перетрененность, тогда, кстати, потребность в белке возрастает, многие ее не компенсируют, эту потребность в белке, интенсивно занимаются, занимаются вечером в силу того, что, опять же, нет у них другого времени и иногда отмечают появление отеков, да, такая на фоне как раз перетрененности, на фоне изменения выработки кортизола, на фоне дефицитов белка такие отеки возможны. Тогда, кстати, углеводный рефит вам поможет, кстати, в помощь, он хорошо работает, это вот спортсмены знают, как это, ну, фитнес-инструкторы, диетологи, как да. это все делается, да. Но, тем не менее, это надо тоже учитывать. То есть, если у вас есть склонность к отекам, вы должны учитывать дефицит магния, дефицит эстрогенов, э, вернее, избыток, в первую очередь, эстрогенов будет вашей большой проблемой, если вдруг, да, вот, опять же, э, дальше это употребление соли, но это понятные вещи тоже совершенно, вот, суточные ритмы циркадные, как с кортизолом дела обстоят, вот, вот и гипотеревоз гипофункции щитовидной железы, и вот эти, наверное, большие пункты, по которым если есть дефициты, если есть дисбалансы, можно усилить себе отеки получить, вот, ну, по крайней мере. Но я не беру осанку, да, угу. вот такие вещи, это очевидные весьма штуки, вот, это желательный аспект. А вы сами вот. соли употребляете? А? Сами соль употребляете? Чушь, конечно. Ну, больше, чем хотелось бы, это лишнее. То есть, ну, да, да, я не могу сказать, что я веду там идеальный образ жизни, вот, опять же, ну, я каким-то там занимаюсь спортом, там, туда сюда, вот. Ну, мне, кстати, 37 лет, я не могу сказать, что я там великолепно к этому возрасту сохранился, Фикально. или выглядит там на 25, вот. Ну, если я токсин еще сделаю, видите, то что я тут морщусь, там, лопись, если присмотреться, туда да, могу будем, там будем, вытянуть, как свежачок, вот. Если я там еще какие-нибудь, наверное, сделаю филлеры, то вот там носогуб Например, там как кто, буду еще лучше выглядеть там, если я перестану есть быстрые углеводы вообще. Понятно, я буду лучше выглядеть, но да, иногда у меня, ребята, у меня тут, я живу за городом, у меня печь для пиццы, каменная, огромная печь, то есть о чем говорить. Я, я иногда ем пиццу, например, готовим, да, там, там, прекрасно, вот, иногда могу себе позволить шашлык, больше не шашлык, а запеченные овощи, да, я mm -hmm. такой себе позволяю, овощи, гриль, вот, ну и чего, но это мое личное дело, важно же, что, не страдать орторексией, да, Просто понимать, что вредно, что полезно, чтобы все-таки полезное доминировало, вот, и опять же, ну, чтобы еда, с одной стороны, не была главным рычагом психологического равновесия, но, тем не менее, надо понимать, что это тоже рычаг психологического равновесия. Если вы себя загоните в такие рамки, что полученные результаты не позволят вам перевесить, то есть, не возникнет у вас чувство собственной важности, исключительности, что вы вот так вот классно питаетесь, да, Зеркало не будет вас настолько вдохновлять и радовать, что вы забьете и скажете, черт с ним, я могу там вот потерпеть, этого не съесть, и вот от этого отказаться. Вот Если у вас не хватает мотивации, ну, надо себе что-то позволять. Просто делать это более грамотно, в том числе и переедание. Если, например, у вас хорошо работает система работы вот выработки инсулина, лептин-грелин, вот эта вот система, нет лептин резистентности, об этом, кстати, тоже можно долго и интересно рассказывать, вы будете в стабильном весе. Вот я тому живой пример... Я вешу там около 70 кг, 69-71 кг. И как я 10 лет назад весил, так и сейчас. В вот какой-то момент подъелся за года 3 постепенно. Опять же, не соблюдая простейшие базисные принципы. Mm -hmm. вот, похудел с легкостью, просто чуть-чуть построив питание, не заморачиваясь, не, не на гречке, мягко говоря, сидя. То есть надо просто понимать, вот, как бы, когда у вас хорошо работает а, то такой вот выработка такого гормона, как лептин, и к нему чувствительность хорошая, у вас избыток энергии частично mm -hmm. будет расходоваться в виде тепла. Когда у вас качественные микробиоты, это доказано на сегодняшний день. Если у вас качественный состав микробиоты, достоверно, больше, вы будете легче держать вес намного. Тоже mm -hmm. важная вещь. да Больше шансов, что вы не поправитесь. Вот. Поэтому, по сути своей, построить над систему питания, а не заморачиваться, по большому счету, вот, над каждой калорией, там не считать их, и тем более не делать прям диету диета Потому что диета это, ну, всего лишь, в общем-то, ну, временное ограничение, после которого вас так или иначе сорвет. Вам нужно именно стиль питания наладить. В этом плане куча информации, есть прекрасные там, не знаю, Беловешкин, вот замечательный там мы теска Андрей, там, да, вот, пожалуйста, у него есть YouTube-канал, куча лекций, где э, наукоемкая информация простым языком изложена, она базовая, она простая, там э, нету какого-то самодурства самого автора, это чистая наукоемкая информация, абсолютно те же статьи, просто и хорошо, классно изложены и с правильными выводами. Вот, пожалуйста, посмотрите, и бесплатно, и интересно, например, вот, то есть, это хорошая история, вот, и здесь очень много еще классных спецов. То есть, по крайней мере, вот помоги себе сам, вам придется это освоить. Почему? Потому что на сегодняшний день не надо путать доказательные... 30 секунд. Да, и медицину стандартов. Мы имеем дело с медициной стандартов. Посмотрят и отправят вас, скажут, выращивайте болезнь, а дальше приходите. Чтобы вот в это не прийти, вам придется самим контролировать свое здоровье. ребята. Про вот, думаю, вопрос с гормонами. А, к какому доктору мы отправляем зрителя? Это все-таки женский, наверное, доктор, да? Гинеколог-эндокринолог, конечно, угу. конечно, конечно. Все реактор, остается буквально там десять секунд сказать вам спасибо, огромное не спасибо не парит, и присоединиться к словам, что вас реально можно слушать бесконечно, надеемся что.